А перед вами слайд, достаточно такой понятный, да, из чего состоит онлайн-школа, из каких пяти элементов, а на самом деле шести, это я уже сегодня буквально перед э, самим вебинаром написала, что из шести. Ну что, уважаемые коллеги, кто знает, что такое ниша? Что, кто знает, что такое ниша? Потому что онлайн-курс это такой продукт от эксперта, который не мыслим без ниши, просто невозможен без ниши. И э, в данном случае, когда вы хотите запустить вот просто в онлайн-пространство какой-то новый продукт ваш авторский, вот ваше, ваше детище новое, вы хотите, не хотите, э, вам нужно нишеваться в какой-то тематике. Что такое ниша? Отлично, Галина пишет, я целитель. Итак, уважаемые коллеги, что такое ниша для онлайн-курса? Фактически ниша для онлайн-курса – это то же самое, что ниша для специалиста. Ниша подразумевает, что у вас есть первая тема, в которой вы консультируете. Второе – это целевая аудитория, на которую направлены ваши консультации или ваша услуга. Да, если вот я вижу, есть у нас здесь специалисты по недвижимости, есть у нас целители, есть у нас мак-коучи, лайф-коучи и так далее. То есть что такое ниша? Это ваша тема. Например, целительство – это узкое да, направление, ориентированное на целевую аудиторию в данном случае, на кого целительство направлено, то есть с какой конкретно задачей вы работаете. И третий важный элемент, коллеги. Вот ниша, на самом деле, она базируется на, казалось бы, таких незначительных вещах, но клиент всегда смотрит, а у вас у самой-то как в этом направлении? Это знаете, как… К нам однажды, да не однажды, пришла, пришел одна, пришла одна женщина, эксперт, и она заявилась с темой денежной. Она говорит, я буду значит, про, ну, развивать и разрабатывать курс по денежному мышлению, по тому, как преодолевать денежные блоки, какие-то денежные зажимы, ограничения и прочее, прочее. И... Почему ее курс, собственно говоря, не зашел ни офлайн, ни онлайн? Потому что клиенты ей элементарно, но ну, не верили. То есть, да, возможно, у нее была выбрана тема, у нее была выбрана целевая аудитория, она в тот момент настраивалась на женщин, которые, которые были собственниками каких-то своих. Там, бизнесов небольших, в ну, бьюти-индустрии, да вот прям заужена была, но ей клиенты не верили. Вот эти женщины из бьюти-индустрии, собственницы этих салонов красоты или а, каких-то бутиков, они ей просто не верили. Почему? Да потому что у нее самой, собственно говоря, с денежным мышлением, кроме теорических знаний, ну, не было ничего. И вопрос доверия в социальных сетях сегодня, он стоит, но ну, настолько остро, потому что специалистов много, каждый готов заявить себя экспертом в какой-то тематике. У многих есть возможности, причем абсолютно недорого, упаковать свои социальные сети, привлечь туда щиков привлечь специалиста по производству сайтов, значит, сделать дизайнерские подборки, описать, в принципе, даже курс. Вкусно вот эту обертку все сделать. Но поверьте мне, когда вы начинаете продавать свой курс, вернее, возвращаемся, создавать условия, создавать условия для его покупки, создавать условия для его покупки. В этот момент никто, кроме вас, не сможет таким образом рассказать об этом направлении, рассказать об этой услуге, никто, кроме вас, этого сделать не сможет. Поэтому вот как только начинается сбор, сбор аудитории на ваш курс, вот тут начинают проявляться те самые моменты, нотки недоверия, которые эксперты, ну, которые эксперты начинают чувствовать. Да, каким образом они это чувствуют? Они, во-первых, определенный вид ну, отклик, да, вернее, не видят отклика от, от аудитории. К ним приходят, но у них не покупают. Или, например, начинают работать внутри их курса, но потом уходит, потому что не видит подтверждения экспертности клиента, у эксперта. Кто с этим встречался? Кто в своей практике видел таких экспертов, вот не до экспертов? То есть все вроде красиво, все вроде хорошо, но когда вы начинаете слушать этого эксперта или, например, отсматриваете его видеоролики, вы понимаете, что этот специалист, он еще сам внутри вот не чувствует вот того фундамента, который помог бы ему быть уверенным в этой тематике. Поэтому, когда вы выбираете тему своего курса, я знаю, что у многих из специалистов есть разные инструменты. И да, действительно, вы можете работать со многими запросами. Это безусловный факт, потому что вас этому обучают в коучинговых школах, психологических направлениях, в любых методиках, которые касаются астрологии, нумерологии, дизайна человека. Третьих, пятых, десятых методов у вас инструментов много и действительно при большом желании вы можете поработать с любым запросом. У вас универсальные инструменты, но обратите внимание, да, это как психолог, но без личной терапии, спасибо, Елен, в том числе, обратите внимание, что клиент, клиент хочет увидеть внутри вас ту самую экспертность и чаще всего она базируется на вашем личном жизненном опыте. Поэтому, если мы будем с вами вот прям нишевание рассматривать, да, вы никогда не промахнетесь, если ваша тема курса будет базироваться, первое, на той теме, в которой вы чувствуете себя уверенно, на той целевой аудитории, которая близка вам по внутренним, по каким-то, знаете, параметрам, или вы сами были этой целевой аудиторией когда-то, или вы уже прошли этот путь, Понятно, да, но по каким-то признакам все равно именно эти люди к вам приходят. И третье, что именно ваша экспертность вот в теме этого курса, в теме этого курса, она базируется на вашем личном жизненном опыте.